Сегодня занимаемся растительным маслом и начнем сразу с веселого, с максимального качества. Максимальное качество хранения масла это то, что от природы, то есть вот. В общем-то близко к зерну принципы хранения, ну собственно природа создавала, то есть самое лучшее хранение это в оболочке. Если мы его извлекаем из оболочки масла, то есть отжимаем. Оно начинает контактировать с кислородом. Нужно ясно понимать, что зерно маслом не наполнено. Масло там в определенных, скажем так, хранилищах. И, помимо этого, там есть еще ферменты, нужные для, ну, собственно, дальнейшего роста. Это же семечка, правильно? То есть, там есть белки, там есть жиры, часть этих белков ферменты, плюс там есть часть углеводов, плюс есть непосредственно клетчатка оболочка. Мы из этого хотим получить только масло, но никто не может получить жир отдельно от белка, поэтому эти самые белки, части из которых ферменты, будут взаимодействовать с кислородом воздуха и будут не просто кислород расщеплять жиры, да, а будут еще ферменты этому кислороду активно помогать, то есть переводя с русского на наш, масло просто переварит само себя. Эти процессы ферментативные так или иначе почти в каждой пище происходят, но здесь они нам как бы не нужны, потому что если мы, ферменты уберем нагреванием, то мы потеряем часть биологической ценности, потому что растительное масло не подлежит нагреву в принципе, в отличие от животных жиров и сливочного, которые относительно спокойно перегрев переносят. То есть мы не можем нагревать, убирая белки, мы не можем белки просто так отфильтровать, потому что это достаточно сложно и выход очень сильно уменьшается. Мы можем просто отжать и съесть сразу, поэтому сроки хранения две недели. Две недели в закрытой таре, стеклянной, я позже покажу, как я упаковываю, и вся вот эта вот вместе ситуация рождает необходимость иметь вот такую конструкцию. То есть, есть два принципа отжимания масла, есть пресс, но пресс он на такие приличные объемы, вот пресс обычно ставят те, кто планирует продавать, или у кого ну там семья большая, друзья, родственники, все остальное, вот, а нам больше подойдет. Винтовая шнековая отжималка, вот основные две части. Вращение создает давление на конце, вот здесь в собранном виде. Сюда загружает, здесь очень сильно сжимает, собственно, что нам и нужно, сюда масло возвращает. Пока полежит. По качеству зерна. Нам зерно нужно где-то, разумеется, покупать и смотреть нужно, чтобы все были полностью как одно. То есть, берем одно семечко, что вы купите, это уже следующий вопрос, но они должны быть все, я бы сказал, пузатенькие, все друг на друга похожи, никаких сколотых, никаких мятах, никакой грязи, потому что, в отличие от зерна, которое мы, допустим, бы вымололи непосредственно в муку, ну, в другом видео, да, я говорил, вот здесь мы его отмыть и высушить не сможем. Мы сможем его отмыть, но тогда сушить его придется столько, что мы его скорее пожарим, а это нам не надо. Поэтому берем сразу хорошее. Многих интересует коммерческая и денежная эффективность. Так вот, выход масла по весу, ну, вы ориентируйтесь, процентов на 40. Это при условии, что вы его посушили обязательно, при условии, что оно качественное и невзирая так на все культуры, то есть средняя температура по всем зернам около 40%. Что делать с жмыхом, я, честно, не знаю. Ну, единственное, что приходит в голову, это куда-нибудь его в компост отправить, вот, хотя, может быть, кто-то и использует. Поэтому мы ориентируемся на то, что, вот, допустим, там цена зерна, да, 40% на нее умножаем, вот получается столько масла. Поэтому, если говорить о доступности, то доступнее всего это горчица. Вот здесь, допустим, сейчас мы в Сочи находимся, я покупал вот это все. Горчица стоит дешевле семечки в полтора раза. То есть, горчицу можно взять по 60, а семечку продают там, по 80, по 90 но при этом семечку вагонами продают по 10 рублей килограмм, но даже по мешкам ее почему-то не рассыпают. Ну Интересы, не знаю, может быть местных фермеров. То есть, если даже вы где-то там в далеких далях живете, то обратите внимание, допустим, на каких-то южных продавцов, потому что здесь вот этого добра достаточно. Займемся непосредственно процессом. То есть вот в таком вот виде Вот, достаточно чистым, я его уже купил, сейчас я пойду его сушить. Ну, здесь-то сейчас, конечно, в кадре оно уже лежит посушенное, но мы, тем не менее, начнем сначала. Итак, сушка. Ну, для сушки я взял противень, чем более тонким слоем мы разложим, тем будет лучше, но не меньше пяти зерен, потому что иначе будет трудно перемешивать или они будут просто перегреваться. И начинаю аккуратно перемешивать. Делать это нужно все время, иначе они пожарятся, а это портит вкус. К моменту, когда дойду до края одного, с другого края уже будет перегрев, и мне нужно будет снова это делать. Ну, схема перемешивания, разумеется, может быть любая. Греем до состояния, когда рука засунута прямо вот так вот, уже не сможет терпеть. То есть, если мне руке сильно горячо на грани ожога, то я должен, соответственно, уже выключить и просто снимать. Ну, послойное перемешивание вот такое ни к чему не приводит, нужно все-таки переворачивать слои. После того, как я его закончил сушить, оно все еще теплое, и какая-то влага выделяется, поэтому, конечно, лучше остудить до такого среднего состояния. Но, если вы торопитесь и готовы пожертвовать там несколькими процентами биологической ценности, можно сразу его теплое, ну такое, как я говорил, чтобы рука терпела, можно его сразу сюда засыпать. Выход масла будет больше. Но это так или иначе связано с перегревом. Собираем. Так, вот в этой модели собирать нужно раздельно инструкциям приходится следовать потому что очень неочевидное оборудование но вполне рабочее так что нужно зафиксировать и поставить поровнее вот ну вот это свое я уже остудил В зависимости от того из чего выжимать есть шнеки с разной глубиной хода ну вот в моем вот этом комплекте две штуки на все случаи жизни еще не сказал про подобного плана выжималки они есть ручные за прям очень дешево но вы сейчас увидите, с какой скоростью будет капать масло и поймете, что ручной, наверное, стоит брать только если вы хотите действительно этим развлекаться или хотите за место спортзала применять. Потому что кухонную технику все-таки лучше брать электрическую. И насчет прессового способа отжимания. Вообще штука на самом деле хорошая и даже... Лучше, чем вот это, потому что вот здесь все равно пойдет локальный вот здесь вот нагрев, а там просто за счет давления. То есть сыродавленное масло, это по идее, которое из непосредственно пресса. То есть вот это уже чисто сыродавленным как бы на рынке не называют. Ну, добросовестно, разумеется, продавцы. Но, как я уже сказал, пресс на прилично большие объемы, иначе его просто отмывать, сушить, чистить. Вот, поэтому, если кухонная техника, то вот я себе взял вот такой. Кстати, забегая вперед, скажу, что весьма я доволен. Ну вот, она завершила порцию, потихонечку разберем. Если шнека вы использовали, то вот эта штукенция весьма горячая, без прихваток. Трогать крайне не рекомендуется. Жмых, как мы видим, предельно сухой и рассыпчатый. Это значит, что я достаточно успешно просушил зерно отличный вообще запах мне очень нравится так здесь сверху масло оно идет через фильтр фильтр уже полностью забился почему собственно я и сливаю через верх ну вот видите осадок очень крупный я так спокойно и сливаю сюда потому что нужно будет отстаивать обязательно и вот этот вот осадок, имейте в виду, что он горький. Обычно в большинстве зерен. Поэтому сейчас мы поступим следующим образом. Все жидкое масло я солью. Вот, а осадок придется очищать. Дальше его нужно будет отстаивать. Поэтому, если часть осадка выпадет, ну вот уже и хватит. Вот, Распределили. Так, вот это я сейчас отправляю на разбор и мойку оставляем так, ну же мы их мы тоже убираем я думаю здесь все понятно оставляем непосредственно продукт стараний нам понадобится стеклянная бутылка с пробкой так, сейчас мы это дело переливаем отправляем, значит на отстаивание в общем, по использованию этого масла что я вам скажу во-первых, никакого тепла мы не для того его отжимали при пониженных температурах, чтобы его греть. Температура считается все, что больше 60. Идет уже потеря биологически активных веществ. Вот. Поэтому при отжиме оно нагревалось где-то до суммарной температуры 40-50. Нагревателей больше, но сам продукт меньше. То есть, технически, как бы это холодный отжим то, что мы сделали. Вот, ну, про пресс я уже сказал, там то называют прям сыродавленным. Ладно, в общем, используется для салатов используется для всяких заправок в общем то что как вкус и приправа не надо жарить пытаться на таком масле то что оно пенится это очень мягко сказано оно такое чувство как будто готовится не знаю сделать воздушный шар а куда-то там взлететь почему потому что я уже объяснял то есть там белки ферменты они все создают ну, такие всякие объемные конструкции типа вот видите уже пена хотя я еще даже не нагревать не начал Поэтому мы потребляем его прямо так. Для витаминов, для вкуса и для структуры, если мы, допустим, салат заправляем все-таки как связующий элемент. Что нужно понимать, если вы, допустим, только собираетесь его использовать или если вы берете какую-то новую культуру на отжим? Вот здесь мы имеем помимо непосредственно жиров, жирорастворимые витамины. Эксперменты специфически для конкретно того, из чего мы отжимали, все это на микрофлору кишечника влияет очень и очень сильно. Маслами можно ее эту микрофлору контролировать, маслами же можно ее и разрушить, если она изначально у вас нестабильна. Поэтому, если у вас, допустим, дисбактериоз, то сначала нужно подрастить самую основную микрофлору, а потом уже можно начинать вот это вот применять, иначе последствия могут быть не самыми простыми. Вот, а можно начать по-другому, как, допустим, сделал я, то есть вы просто загружаете свое питание действительно биологически ценными вещами вот, и проходите через процедуру привыкания. Так надежней. Микрофлора, когда она привыкает к определенным продуктам, справедлива для зерна, там, для зелени, для всего, что имеет в своем составе, свои собственные ферменты. Микрофлора привыкает к этому, и если вы потом начинаете ее кормить чем-то совершенно другим и лишаете привычных продуктов, то и микрофлора у вас тоже меняется. Сильно или не сильно, зависит от величины перемен, но это нужно иметь в виду. Вот поэтому я, допустим, если мы вот начали масло использовать, у нас есть 2-3 культуры, из которых постоянно даем, ну, соответственно, оно в пище там по паре раз в неделю и проявляется, ну, чтобы ритм был. Вот тогда все нормально, все спокойно. Почему я уделяю этому такое внимание? Чем более балансная Микрофлора выращена, чем более привычное идет питание, но охватывающее полностью всю биологическую ценность, тем больше сил, больше выносливости естся меньше, а сил больше. И в сумме, ну, это то, ради чего люди едят. Да, мы же работаем, не для того, чтобы есть, а для того, чтобы еще сил на что-то другое были. Ну, вот это значит путь всего этого достижения. Храним, как я уже сказал, продукт в стекле в холодильнике срок-две недели, хотя, по идее, конечно, лучше неделю. Заметили, да, что вообще. Как сказать? Я постарался подвыдавить воздух, но если я, допустим, отожму вот столько, то мы столько за неделю, за две не съедим. Хотя воздушный пузырь, здесь аналогия с вином хорошо работает, воздушный пузырь должен быть меньше. То есть, чем меньше контакт с кислородом, тем дольше хранится, хотя больше двух недель все-таки не стоит. Чем дольше происходит отстаивание, тем четче идет деление на слои. То есть, сверху прозрачное, но не совсем прозрачное, не такое, как, допустим, в магазинах рафинированное продается. Ну, почти прозрачное масло, дальше там слой рыхлого осадка, если видите, и темные такие тяжелые частицы в самом низу. Используем этот процесс отстаивания используем следующим образом. Если вы с вином занимались, то я вам не стану объяснять, как это делать. Если не занимались, то чем уже выше бутылка, тем легче идет деление на слои, удобнее сливать и главное делать это можно несколько раз. То есть, я, если вы заметили, допустим, вот вчера часть была отжата, вот сегодняшнюю я добавил, вот, в сумме вот это вот все солью, вот сюда, может быть, там завтра еще что-нибудь да, отожму ну, вот, ну или нет. Следим за сроками хранения слитого. И осадка, как бы отдельно, потому что смешивать разные сроки годности мы не станем. Поплотнее укупорили и на хранение и использование.